Скучно с ними одному, как залипнут в этот интернет. Мама любит Инстаграм, папа смотрит стыд и срам, И эти люди запрещают мне планшет. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, Но есть безлимитный интернет. Я в песочнице сижу и песок землей шую. Мама, этот ролик на YouTube. А недавно было врал, да горшка не добежал. Узнала об этом сразу весь Фейсбук. Меня цапнул доберман, на ноги остался шрам. Маме двадцать лайков в Инстаграм. Утром папа в туалет, Каждый раз берет планшет, Два часа как минимум сидит. Удивился в этот раз, Папа вышел через час, За зарядкой папа выходил. Понял я один секрет, Если интернета нет, Чаще наш свободен туалет А недавно был скандал В доме крик у нас стоял Папа мамин вайпер прочитал А сегодня в папу вдруг Резко прилетел утюг Папа лайкнул тетю на фейсбук Натворили они бед Папа вырвал интернет Целый день свободен туалет